Да, супер, отлично. Итак, мы с вами начинаем. У нас сегодня столь интересная тема для поставщиков, интересно нам ведут свои новизны. Это дополнительные требования к участникам закупки. Мы поговорим с вами про те дополнительные требования, которые являются универсальными в части проведения способов закупок. То есть эти требования, они могут быть установлены без зависимости от способа осуществления закупки, то есть без зависимости от конкретной процедуры. Таким образом, начиная с 2022 года, в соответствии с теми изменениями, которые произошли в законодательстве о закупках, я сейчас говорю именно про 44-й федеральный закон, про те изменения, которые были, были внесены оптимизационным пакетом, Соответственно, на сегодняшний день требования к участникам предъявляются в двух базовых вариантах. Ну, собственно, такие варианты они были еще до нового года, но с 2022 года то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, то есть мы будем говорить о дополнительных требованиях, эти условия, эти требования к участникам, они изменились. Итак, всего к участникам закупки предъявляют дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31 44 федерального закона. Есть еще так называемая предквалификация участников закупки. Это требование установлено по части 2.1 статьи 31. Все эти требования относятся к тем видам требований, которые являются дополнительными, дополнительными к участникам. Это означает, что такие доп. требования, они предъявляются не всегда, а только предъявляются при наступлении определенных условий. И в данном случае под отдельными условиями понимаются либо выполнение отдельных видов работ, услуг. Ну, товары здесь, конечно, меньше задействованы, но здесь в основном речь идет про услуги, про работы, так вот, в отношении отдельных видов работ и услуг к участникам, которые выполняют соответствующие работы услуги, предъявляются дополнительные требования по части 2 статьи 31. И есть еще другое дополнительное требование, которое называется предквалификацией к участнику закупки. Оно уже не зависит от вида выполняемых работ, оказываемых услуг. Оно зависит всецело от начальной максимальной цены контракта, а также имеет зависимость установления предквалификации от наличия или отсутствия ДОП-требований по части 2 статьи 31. Ну, сейчас мы с вами будем подробно во всем говорить. Так, то есть таким образом, при работе в закупках в соответствии с 44-м федеральным законом участнику закупок всегда следует учитывать, что по процедуре могут быть установлены дополнительные требования. Причем сложность на сегодняшний день выражается в том, что эти дополнительные требования они прямо в извещении могут быть заказчиком и не указаны. Я встречала на сегодняшний день разные варианты. Когда мы открываем извещение, вы наверняка знаете, что извещение тоже изменилось с нового года. В извещении заказчик указывает базовую информацию о порядке проведения закупки. И в том числе есть отсылка на действующее законодательство. Здесь в отношении действующего законодательства таким образом упоминается, что, соответственно, Участник, к участнику предъявляются все требования в рамках закона о контрактной системе, а дальше уже участник сам по сути разбирается, какие требования могут быть установлены. Вот на этот счет я хочу дать рекомендации, я хочу их буквально продемонстрировать в режиме онлайн. Сейчас я для этого переключусь на процедуру. Так. Включаю демонстрацию экрана. Сейчас мы с вами посмотрим, как это все выглядит непосредственно уже при работе. Нам понадобится сайт, хорошо нам известный, закупки.gov.ru. Так, включаю демонстрацию. Сейчас вы этот сайт увидели. Сейчас я нахожусь... В поиске закупок, то есть по сути здесь, конечно, так как мы говорим про доп. требования, которые предъявляются к участникам отдельных видов работ услуг, к исполнителям этих работ услуг, а для нас первостепенное значение будет иметь непосредственно наименование закупки, предмет закупки, классификатор, который используется по определению видов деятельности и так далее. Но я хочу дать такую некую универсальную рекомендацию, на что следует обращать внимание. Вот когда вы находите закупку, то есть как понять, установлены доп. требования или не установлены доп. требования, если об этом информация прямо не указана в тех документах, которые заполняет заказчик. Мы открываем процедуру, открываем закупку. Дальше мы изучаем общую информацию. Здесь есть ближе к концу извещения, это все извещение, есть сведения в отношении преимуществ, преимущества требования к участникам. Так вот, в случае, если преимущества, если требования в нашем случае установлены, в том числе речь идет про дополнительные требования, которые предъявляются к участникам закупки по части 2 статьи 31, дополнительные требования здесь будут указаны. То есть таким образом буквально вот этот вот предпоследний раздел мы внимательно изучаем. Ну вот я просто наугад процедуру открыла, смотрю, какие здесь требования. Единые требования по части 1, здесь все понятно. Единые требования к участникам закупок по части 1 статьи 31. Требования к участникам закупок по части 1.1 статьи 31, отсутствие ВРНП. Далее требования к участникам закупок в соответствии с пунктом 1, части 1 статьи 31, не установлено. То есть в отношении дополнительных требований по части 2, статьи 31, здесь мы с вами не находим информацию. Ну и по части 2.1 предквалификация. Здесь в принципе не может быть установлено требование, так как у нас закупка по цене до 20 миллионов рублей. А мы с вами знаем, что. Дополнительные требования в отношении предквалификации по части 2.1 статьи 31 устанавливаются только в том случае, если закупка по цене превышает 20 миллионов рублей. То есть вот здесь вот как ключевой фактор, если вы, например, определяете, установлена ли нет предквалификации. Вы знаете, что у вас закупка не попадает по видам товаров, работы, услуг, она не попадает под постановление 2571. Но, соответственно, у вас цена контракта. Цена контракта до 20 миллионов рублей или свыше 20 миллионов рублей. И таким образом здесь в данном случае, когда доп. требований не содержатся в постановлении 2571, когда ваши виды услуг, работ не попадают в те перечни, которые есть в постановлении, в этом случае для вас ключевое значение будет иметь цена, начальная максимальная цена контракта. Если она свыше 20 миллионов рублей, то, соответственно, заказчик обязан по закону применять доп. требования в отношении установления предквалификации. Если цена меньше, то уже мы пристальное внимание обращаем на наличие дополнительных требований по видам работ. Так, раз уж мы с вами находимся здесь, в режиме онлайн-демонстрации, я хочу сразу продемонстрировать постановление 25.71, объяснить, как с ним работать. Итак, у нас есть часть 2 статьи 31 44 федерального закона «Установление доп. требований к участникам закупок отдельных видов товаров, работы и услуг». В исполнение этого постановления было принято в конце прошлого года точнее в исполнении дополнительных требований было принято постановление правительства за номером 2571 до этого действовало постановление 99 оно больше не применяется по новым закупкам которые с 1 января текущего года размещены есть, соответственно уже буквально все процедуры практически проходят с доп-требованиями по 2571 Первый шаг, то есть на что следует обратить внимание. Например, вы нашли процедуру, заказчик установил дополнительные требования. Я бы рекомендовала, конечно, проверить на правильность установления этих доп. требований, потому что заказчики на сегодняшний день достаточно часто в этой связи ошибаются, применяя доп. требования там, где их не нужно устанавливать, там, где, например, предусмотрена предквалификация в зависимости от цены контракта или, напротив, не устанавливать доп. требования, где они должны применяться. Обратите внимание на сам порядок установления дополнительных требований. То есть само постановление оно излагает условия, при которых применяются дополнительные требования. Также здесь же в тексте постановления даются ссылки на позиции по дальнейшим пунктам постановления. И указано, что, например, приложения могут применяться, то есть условия, которые перечислены, они могут применяться только в тех случаях, когда начальная максимальная цена контракта превышает 500 тысяч рублей. То есть, иными словами, даже если вид закупаемых работ, допустим, попадает в постановление правительства, но по указанным пунктам, сумма, начальная максимальная цена контракта не превышает 500 тысяч рублей, заказчик не вправе применять дополнительные требования. Вот на это обращайте внимание. Конечно, здесь самое интересное для нас с вами будет, это те виды работ, услуг, которые предусмотрены постановлением. Всего на сегодняшний день сгруппированы виды работы услуг по шести направлениям, шесть разделов, вот здесь вы сейчас их видите, Дополнительные требования к участникам закупки в сфере культуры, культурного наследия и так далее. Дальше идет сведения в отношении стройки дополнительные требования к участникам закупки в сфере градостроительной деятельности, дальше сфера дорожного строительства, дополнительные требования к участникам закупки в сфере обороны и безопасности государства, дополнительные требования к участникам в сфере использования атомной энергии, дальше сфера здравоохранения, образования, науки, информации документов, документы, соответствие участника закупки до требований. Конечно, для простого участника далеко не все вот эти разделы будут интересны. Здесь мы с вами обращаем внимание на культурное наследие, на стройку, на градостроительную деятельность. В отдельных случаях, если среди нас есть участники, которые занимаются соответственно, обеспечением обороны безопасности государства, это для вас соответствующая информация и так далее. И шестой раздел, вот здесь тоже он будет интересен простым, так сказать, участникам, которые занимаются здравоохранением, образованием, наукой, информацией. Соответственно, мы, когда понимаем, что тот вид работ, который мы выполняем, попадает под доп. требования, видим, что заказчик эти доп. требования устанавливает, а он их не может теоретически не установить, потому что, соответственно, законом эти требования предусмотрены. И э, в исполнении закона издано постановление 2571. Мы заходим э, в раздел, который отражает наши виды работ. Допустим, это будет сфера, ну, давайте возьмем э, градостроительную деятельность. Здесь мы видим э, по пунктам перечисления различных видов работ. В данном случае таблица единая, но в отношении разделов по видам работ таблица по применению различных требований она разбита. Соответственно, работы по подготовке, например, проектной документации и, или выполнению инженерных изысканий в соответствии с законодательством о деятельности. Дальше мы смотрим, что требуется от участника. То есть каким образом мы подтверждаем свое соответствие доп. требованиям если такие условия установлены, наличие опыта исполнения участникам закупки договора, который предусматривает выполнение работ по подготовке проектной документации и или выполнению инженерных изысканий в соответствии с законодательством огородостроительной деятельности. Вот мы с вами шестой пункт сейчас смотрим. То есть таким образом, если участник, я вот буквально перевожу, что указано в этом постановлении, если участник закупки занимается проектной документацией, либо, соответственно, выполняет инженерные заскани, к участнику закупки в рамках применения доп-требований, то есть по части 2 статьи 31 заказчик устанавливает требования наличия опыта исполнения участникам закупки договора который предусматривает работы по подготовке проектной документации и или выполнение инженерных изысканий, соответственно, в рамках нашего действующего законодательства. При этом второй абзац. Цена выполненных работ по договору должна составить не менее 20% начальной максимальной цены контракта, который в данном случае интересует поставщика. То есть... Если вы, например, знаете, что соответственно ну, вы конечно знаете, что вы оказываете определенные услуги, выполняете определенные работы, как на нашем примере, например, это подготовка проектной документации, заранее участнику закупки необходимо на сайте электронной площадки разместить сведения о наличии соответствующего опыта. А дальше правая колонка говорит нам о том, каким образом мы можем этот опыт подтвердить. Это исполненный договор, это акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. Это положительное заключение экспертизы проектной документации, ну и, соответственно, дальше по тексту. И вот здесь на что обращаем внимание? Мы обращаем внимание на то, что это не... Соответственно, выбор одного документа из трех – это определенный перечень документов, которые мы заранее размещаем на сайте электронной площадки. Конечно, по самому механизму подтверждения соответствия доп. требованиям зачастую возникает вопрос, каким образом нужно подтверждать соответствие доп. требованиям, с чем можно столкнуться. Вот здесь я хочу сразу отметить, что… При подтверждении соответствия как дополнительных требований по части 2, то есть в рамках исполнения постановления 2571, с которым мы сейчас с вами работаем, так и для подтверждения соответствия доп. требованиям в части предквалификации, то есть по части 2.1 статьи 31, участнику закупок необходимо предварительные действия до участия в закупочных процедурах выполнить на электронных площадках. Если вы раньше работали с 99-м постановлением, уже размещали сведения в отношении доп. требований по наличию у вас опыта, здесь, в принципе, такой же механизм действия, но... Важно учитывать, что он работает не только в части теперь нового постановления 2571, но этот механизм применяется и по предквалификации. То есть предквалификация, наличие у нас опыта в целом исполнения контрактов в рамках э, закупок, то есть в рамках либо 223 федерального закона, либо в рамках 44 федерального закона. Но само требование о предквалификации оно предъявляется э, для подтверждения наличия опыта, при участии в закупках по 44-му федеральному закону. Здесь вот тоже есть такие вариации. Важно не запутаться, понять, когда в принципе могут применяться доп. требования, и как их подтверждать. Вот как их подтверждать, я сейчас расскажу, параллельно посмотрю вопросы. Так, да, вижу вопросы, чуть позже на них отвечу. Так, сейчас э, перейду снова к презентации. Хочу продемонстрировать на электронной площадке, где происходит подтверждение доп. требований. Вот, например. Есть закупка, есть закупка, по которой установлена, ну, мы с вами сразу в совокупности рассматриваем и предквалификацию и доп. требования по части 2, то есть вот здесь вот, например, в извещении, сейчас попробую увеличить, вот в извещении, это вторая часть, то есть ближе к концу слайда, в извещении заказчик установил требование о наличии у участника закупки опытом, Исполнение контрактов по 44-му, либо по 223-му закону договору То есть, соответственно, заказчик перечислил базовые условия, которые есть в самом законе. Ну, фактически, для заказчика это буквально все выглядит просто в несколько кликов. Здесь выбирает доп. требования, а дальше уже участник, видя это условие, видя доп. требования, самостоятельно смотрит, какие условия предъявляются. И, соответственно, основание данных требований подтверждает соответствие доп требованиям на электронных площадках. Так, как это происходит? Сейчас я продемонстрирую это на слайде. Хотелось в режиме онлайн продемонстрировать на площадке, но, к сожалению, из-за всех известных обстоятельств такой возможности нет. Так, ну и вот на слайде тоже сейчас обновили э, некоторый функционал площадок, поэтому, к сожалению, э, актуального сам, последнего слайда не, у меня нет, не могу продемонстрировать, но расскажу, в чем суть. Собственно, когда вы видите доп. требования, вы изначально, э, ориентируясь на предмет закупки, подтверждаете на электронных площадках наличие у вас опыта. В части подтверждения соответствия требованиям по постановлению 2571 речь идет про аналогичный опыт. То есть в данном случае до участия в закупке, а в идеале это без вообще в принципе привязки к каким-либо закупочным процедурам. То есть вы знаете, что у вас ваш вид деятельности содержится в постановлении 2571, то есть в одну из категорий попадает вид деятельности. Вы переходите на электронные площадки, у нас на сегодняшний день пока их 8. И, соответственно, вы на каждую электронную площадку заходите в соответствующий раздел и прикрепляете документы о соответствии доп. требований, то есть в подтверждение наличия у вас опыта. Сейчас еще раз продемонстрируем, чтобы это было наглядно. Так, вот, например, скажите, сейчас видно постановление, должно быть открыто постановление, не презентация. Поставьте, пожалуйста, плюс, если... Видно, да, отлично. Так, то есть, например, опять же, обратимся к нашим работам по подготовке проектной документации. Участник закупки видит, что в подтверждение опыта предоставляется исполненный договор, акт выполненных работ, положительное заключение экспертизы проектной документации. В этом случае нужно участнику, который занимается данным видом работ, Зайти на электронную площадку, на каждую электронную площадку отдельно, открыть раздел, который так и называется «Дополнительные требования к «Дополнительные требования участникам», ну, само название раздела так или иначе на площадках может варьироваться, и прикрепить эти документы в подтверждение наличия опыта на саму электронную площадку. Делать это лучше заранее, до участия, ввиду того, что в течение пяти рабочих дней эти документы подлежат утверждению со стороны оператора электронной площадки. И, конечно, оператор не занимается вопросом рассмотрения документов буквально в первый день, в первый час, как правило, все это откладывается на последний пятый рабочий день. И, естественно, площадки предоставляют услугу платного рассмотрения ускоренного документа. Поэтому лучше, конечно, ну, это мое видение ситуации, лучше на этом вопросе сэкономить и а, направить документы заранее. Далее, после получения утверждения документов со стороны оператора у участника закупки появляется возможность участвовать в закупочных процедурах там, где установлены дополнительные требования. Если на момент подачи заявки у участника закупки в личном кабинете нет утвержденных документов со стороны оператора, Участник намеревается участвовать в тех процедурах, где доп. требования установлены, при этом неважно, либо это доп. требования по части 2 по отдельным видам работ, либо это общие доп. требования в части предквалификации, наличия любого опыта исполнения контракта, договоров и так далее. Ответ будет отрицательный, то есть, соответственно, не получится поучаствовать в закупке, если нет документов, которые утверждены оператором. Участник закупки ни в коем случае не должен прикреплять эти документы в состав заявки на участие, ввиду того, что механизм подтверждения соответствия док-требованиям абсолютно иной. По соответствующему закону, по 44-му федеральному закону, по постановлению 2571 предусмотрено, что участник закупки документы... В исполнении требования, доп. требования о наличии у него опыта предоставляет на электронную площадку. Это обязательное условие. К сожалению, участники закупки часто столкнулись с тем в этом году, что доп. требования фактически, точнее подтверждение соответствия доп. требованиям участников есть, но не получилось предоставить документы, не получилось поучаствовать, ввиду того, что поставщики не учитывали новый механизм подтверждения соответствия ДОП-требований. Таким образом, когда происходит проверка документов со стороны оператора электронной площадки, здесь тоже важно учитывать следующий нюанс. Дело в том, что документы, которые участник предоставляет, они действительно по закону предусмотрены, точнее их проверка со стороны оператора электронной площадки. И при проверке учитываются формальные сведения, то есть это если это документ из реестра контрактов договоров, учитывается та информация, которая размещена в реестре в отношении номера, Контракта в отношении даты заключения, даты исполнения и так далее. А вот уже в суть самих работ, действительно ли договор, который участникам предоставлен, например, подтверждение наличия опыта по подготовке проектной документации, действительно ли этот опыт может подтверждать соответствие доп. требованиям, вот здесь уже проверяет заказчик. То есть, таким образом, по сути, эти документы проходят сразу две проверки в течение участия в закупке. Первый раз, когда они проверяются со стороны оператора площадки, ну, это по-любому будет одна из процедур, в которой вы участвуете, то есть, соответственно, при подготовке, как это часто бывает, участник готовится к участию в закупке, прикрепляет документы подтверждения подтверждение ДОП-требованием. Дальше, в лучшем случае, соответственно, эти документы получают утверждение оператором электронной площадки. И далее уже участник подает заявку, а потом уже при рассмотрении заявки. В том числе со стороны заказчика происходит проверка документов в исполнении ДОП-требований. Поэтому важно учитывать, что документы могут быть рассмотрены и не приняты, условно говоря, то есть заявка может быть признана несоответствующей требованиям по причине именно несоответствия документов подтверждения наличия опыта у участника закупки, то есть таким образом нужно внимательно подойти к вопросу предоставления сведений о наличии у вас опыта. Важно учитывать все те условия, которые изложены в постановлении правительства, то есть в противном случае, если, например, какой-то из документов не предоставлен, то есть в данной ситуации будет, произойдет отклонение со стороны оператора электронной площадки. В других случаях, если, например, вы предоставили сведения, они прошли проверку со стороны оператора, но при рассмотрении заказчиком, уже при более детальной проработке, Заказчик обнаружил, что, соответственно, документы не соответствуют требованиям извещения о закупке. Такая заявка тоже будет отклонена. И вовсе не означает то, что если оператор пропустил документы, однозначно эти документы требованиям соответствуют. И тем более, конечно, в отдельных случаях нельзя апеллировать к тому, что оператор электронной площадки документов. Пропустил, значит, они требованиям соответствуют. Здесь, скорее всего, будет в негативном ключе рассмотрена жалоба, если со стороны участников будет жалоба в На что еще мы обращаем с вами внимание? Вот, Допустим, все тот же пункт 6 по разделу 2. Разобрались, что это определенные работы. Данные работы, наличие по ним опыта подтверждается отдельными документами. Договор, акт выполненных работ. В данном случае еще положительное заключение экспертизы проектной документации. То есть базовые условия это подтверждение исполненного договора и акта выполненных работ. А вот третий пункт он может отсутствовать, может. Присутствовать может иметь видоизмененное значение, могут учитываться и иные требования, уже напрямую связанные со, связанные со спецификой выполняемых работ, оказываемых услуг. Здесь при рассмотрении дополнительных требований мы не должны забывать о том, что у нас в самом постановлении, мы возвращаемся к тексту постановления, есть отсылки на отдельные пункты. То есть вот тем самым проверяем информацию о том, что указано в отдельных пунктах постановления, мы проверяем у себя в части подтверждения соответствия док-требованиям и проверяем заказчика, действительно ли заказчик должен был устанавливать дополнительные требования. Вот здесь мы с вами, например, посмотрим. Так, позиция 1.5. Приложения применяются в случае, если при осуществлении закупки начальная максимальная цена контракта превышает 500 тысяч рублей. Мы с вами сейчас перейдем в первый раздел, потому что, например, позиция 1, она у нас содержится в первом разделе. Соответственно, помним, что позиция Возьмем первое условие, позиция 1-5, приложение применять в случае, если при осуществлении закупки начальная максимальная цена контракта превышает 500 тысяч рублей. А дальше мы с вами сейчас снова откроем приложение. Здесь мы перейдем к разделу 1, к первой позиции. По первой позиции у нас работа по сохранению объектов культурного наследия. Здесь... Опять же, расшифровывается, какой именно опыт нужно подтвердить участнику, какая цена учитывается по этому опыту и какие документы участнику нужно предоставить в подтверждение опыта изначально на электронную площадку. И вот здесь мы с вами в совокупности рассматриваем еще вопрос начальной максимальной цены контракта. Полмиллиона рублей в данном случае. То есть если закупка у нас конкретная по работам в отношении сохранения объектов культурного наследия по начальной максимальной цене контракта не превышает полмиллиона рублей, заказчик не должен устанавливать дополнительные требования. Вот это ключевое условие. К сожалению, в этом году, так как требования это новое, больше вопросов, чем ответов, и заказчики до сих пор допускают различного рода ошибки, устанавливают доп. требования там, где не нужно их устанавливать. Здесь однозначно я рекомендую изначально направлять запросы разъяснений, то есть если вы уверены точно, что вы, соответственно, не должны подтверждать соответствие доп. требованиям, например, цена закупки меньше, чем указано в постановлении, виды работ соответствующие, и заказчик устанавливает доп. требования. Это прямое нарушение со стороны заказчика. Соответственно, здесь ну, я всегда рекомендую вначале, там, где это возможно, направить запрос о разъяснении, в запросе уточнить, что заказчик не прав, дальше уже действует в зависимости от развития событий. Ну, в случае необходимости обжаловать действия заказчика. Так, сейчас мы с вами дойдем, дойдем до вопросов в том числе. Если в требованиях, зачитываю вопрос. Если в требованиях написано, что оценивается опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых не затрагиваются конструктивные другие характеристики надежности безопасности таких объектов, можно ли прикладывать контракт? Где затрагивается конструктив? Имеет ли, примет ли такой контракт заказчик? То есть, соответственно, здесь мы опять же обращаемся к тем прямым указаниям в отношении данного вида работ. То есть, опять же, мы в данном случае обращаемся к, сохранению, к работам по сохранению объектов культурного наследия. И если нет прямых указаний на то, что, соответственно, не затрагиваются конструктивные другие характеристики, то в этом случае нужно предоставить именно аналогичный опыт. Опыт э, исполнения договора, который предусматривает выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов. То есть, соответственно, здесь повод э, тому, что указано непосредственно в самом постановлении. Можно сделать вывод о том, что заказчик не примет иные, иное подтверждение, подтверждение наличия иного опыта, и, соответственно, скорее всего, он будет прав. Ну, скажу же так, что на практике я с такой ситуацией не сталкивалась, но, зная, как работает в принципе система по рассмотрению аналогичных ситуаций, думаю, что при наличии разбирательств контролирующий орган будет прямо исходить из того, что написано непосредственно в самом в самом постановлении, хотя так как у нас практика контролирующих органов тоже бывает диаметрально противоположной, здесь можно сделать, к сожалению, вывод о том, что решение может быть как в пользу поставщика, так и не в пользу участника. Поэтому прецедентов пока я на практике лично не встречала. Возможно, они уже есть. Здесь мы дальше смотрим по видам работ, по видам работ и так, хотела я еще продемонстрировать вот как раз ответ на следующий вопрос, где речь идет про возможность подтверждения наличия опыта коммерческими договорами. Как здесь действовать? Действительно, по некоторым видам работ предусмотрено подтверждение наличия, например, субподряда, то есть, в данном случае допускается, что участник закупки не являлся генподрядчиком, являлся субподрядчиком. И, соответственно, по таким контрактам, по таким договорам нет сведений в реестре договоров-контрактов, сайта Единой информационной системы. Такое допускается. Так, сейчас буквально мы с вами посмотрим на конкретном примере. Возьмем, допустим, дорожную деятельность. Так, здесь еще а, в отношении возможности подтверждения наличия опыта а, из реестра контрактов, либо не из реестра контрактов, то есть речь, когда идет про коммерческие процедуры, либо про участие в государственных муниципальных закупках, закупках по 223 федеральному закону. Здесь я еще рекомендую обратить внимание... На а, сами условия, которые изложены в постановлении. То есть, опять же, возвращаемся к тексту постановления. Здесь а, смотрим на те требования, которые предъявляются в отношении возможного опыта. Опытом исполнения договора предусмотрено приложении а, в графе «Дополнительные требования». Так Считается с учетом положения настоящего пункта опыт исполнения участникам закупки договора, предметом которого является поставка одного или нескольких товаров, выполнение одной или нескольких работ, оказание одной или нескольких услуг, указанных в приложении. Соответственно, как раз отвечая на вопрос по количеству, по количеству контрактов, которые мы предоставляем. Ответ мы тоже найдем в тексте самого постановления. Где-то требуется предоставить сведения в отношении наличия отдельного опыта по части нескольких исполненных контрактов, где-то достаточно одного контракта. Так. Вот хочу еще продемонстрировать по... По тем разделам, где можно подтвердить наличие субподряда. Так, ладно, давайте мы с вами к стройке. По стройке посмотрим. Например... работу по строительству, реконструкции объекта капитального строительства. Первый пункт наличие участника закупки следующего опыта выполнения работ. Опыт исполнения договора строительного подряда, который предусматривает выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства. Вот здесь обратите внимание, что в случае наличия опыта, который требуется, предоставляются сведения в отношении исполненного договора. Нет указания на то, что это несколько договоров, не менее чем определенное количество, как, например, не менее трех договоров и так далее. Но с учетом всех требований, с учетом начальной максимальной цены контракта, то есть это не менее определенной суммы, не менее 50% начальной максимальной цены контракта по соответствующему пункту. Это целый набор документов, которым мы подтверждаем наличие опыта. Был еще у нас вопрос в чате в отношении документов, которые мы предоставляем технически. Таким образом устроена электронная площадка, что требуется предоставить все те документы, которые предусмотрены постановлением правительства. Если, например, в вашем случае, допустим, не предусмотрен один из документов в отношении, я не говорю про сам договор, про акт выполненных работ, это могут быть иные документы в зависимости уже от специфики закупаемых товаров, работы, услуг. То есть в этом случае а, все равно вы можете направить запрос на подтверждение этих документов на сайте электронной площадки. Далее их направить на рассмотрение, соответственно, заказчику уже автоматом они будут направлены при направлении заявки. Следующий вопрос а, по подтверждению предквалификации. По предквалификации. Предквалификация ⁇ это у нас часть 2.1 2 статьи 31. В чем суть предквалификации? Суть заключается в том, что по предквалификации участнику закупки необходимо подтвердить наличие у него любого опыта, как по 44, так и по 2.2.3 принимается опыт, но обязательно этот опыт должен быть отражен в реестре контрактов, либо в реестре договоров. То есть, соответственно... Участник закупки, если по процедуре установлена начальная максимальная цена контракта свыше 20 миллионов рублей, обязан подтвердить наличие у него опыта в целом, исполнение контрактов либо договоров, и этот опыт должен быть отражен в реестре контрактов договоров. Это обязательное требование, но немаловажный факт является условия того, что если по закупке установлено требование о дополнительных требованиях, которые предъявляются к участникам закупки по статье 2, точнее по части 2, прошу прощения, статье 31, уже в этом случае не устанавливается требование о предквалификации. Но здесь, собственно, это является логичным. Ввиду того, что зачем еще участнику подтверждать наличие любого опыта, не связанного с предметом контракта, если у участника есть опыт, который, которым, он налич... которым он подтверждает, соответственно, выполнение условий по контрактам непосредственно связанным с предметом закупки. Поэтому здесь, в этой связи, обращайте внимание на установление заказчиками. Сразу двух требований по наличию дополнительных условий к участникам. К сожалению, на сегодняшний день и такие ошибки встречаются, когда заказчик учитывает и предквалификацию по части 2.1 и учитывает наличие доп. требований по части 2, хотя условие наличия требований по части 2 статьи 31 является исключающим. Требованиям в отношении части 2.1 статьи 31. По предквалификации, какие еще условия предъявляются? Так, сейчас э, с вами буквально вот этот вопрос буквально э, подробно точнее проговорим. При применении конкурентных способов закупки, при осуществлении закупки у единственного поставщика по отдельным пунктам части 1, заказчик предъявляет единые дополнительные требования. Так вот, к дополнительным требованиям относится часть 2.1. Часть 2.1 по-другому называется на предквалификация Учитывать, что если при применении конкурентных способов закупки начальная максимальная цена контракта составляет 20 миллионов рублей и более, то заказчик за исключением осуществления закупок отдельных видов товаров, работы, услуг, то есть вот они, отдельные виды товаров, работы, услуг, это постановление 2571, это является исключением в части применения части 2.1 статьи 31. Так вот, к предквалификации возвращаемся. Заказчик устанавливает дополнительные требования об исполнении участником закупки с учетом правоприемства в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке, сведений в отношении исполнения контракта или договора, то есть в соответствии с 44-м, в соответствии с 223-м федеральным законом, при этом в отношении исполнения контракта или договора должны быть исполнены все условия по примененной неустойке, если неустойка имела место быть. Учитывается также стоимость исполненных обязательств по контракту или по договору. Она должна составлять не менее 20% от начальной максимальной цены текущего контракта. То есть, например, участник закупки намеревается участвовать в закупочной процедуре, с начальной максимальной ценой контракта 20 миллионов рублей. Вот буквально я недавно встретила такую закупку. Закупались почтовые марки на такую достаточно существенную сумму. Как раз там цена была 20 миллионов рублей. Ну, с копейками я до точности не помню. Мы с вами для простоты понимания круглим значением. 20 миллионов рублей. Закупка почтовых марок. Мы смотрим данный товар в разделе. В разделе 2 постановления правительства 2571 видим, что, конечно, никаких здесь почтовых марок нет. Все шесть видов работ не про это. Это а, не только раздел 2, еще и раздел 1-6. Это э, специфичные виды работ. По этим видам работ от заказчиков могут требоваться как дополнительные документы в части подтверждения соответствие участника закупки требованиям, так и подтверждение наличия специфичного опыта. То есть, соответственно, возвращаясь к примеру с марками, при закупке марок, так как в законе установлено требование о предъявлении к участникам закупки доп-требований в части универсальной приквалификации, участнику, который намеревается участвовать в такой процедуре, нужно в целом подтвердить наличие у него опыта исполнения контрактов вот По тем условиям, которые я только что озвучила, они все изложены в части 2.1 статьи 31. И такой участник в целом может, например, поставлять товары повседневного спроса, он может оказывать сопутствующие услуги, выполнять работы, есть опыт выполнения работ у участника, допустим, но собирается поставщик поставлять в данном случае по контракту марки. Участнику нужно подтвердить наличие у него опыта изначально на электронной площадке, там где будет проходить данная закупка. Участник загружает Сведения в раздел предквалификации, это опять же доп. требования к участникам и подраздел здесь уже будет предквалификация, не доп. требования по части 2 статьи 31, а доп. требования по части 2.1. То есть раздел по предквалификации участник загружает сведения в отношении исполненного контракта. И э, эти сведения обязательно должны быть отражены в реестре контрактов, в реестре договоров сайта ЕИС. Есть, соответственно, эти сведения э, обязательно должны быть подтверждены информации из единой информационной системы. Более того, на многих электронных площадках, не на всех, но на некоторых реализован функционал по интеграции. То есть, когда вы указываете сведения по реестру, номеру контракта или договора, сразу э, сведения эти из ЕИС подтягиваются. Поэтому Будьте внимательны. Так вот, в отношении нашего примера с марками, допустим, начальная максимальная цена контракта 20 миллионов рублей. У нас, как указано в условиях части 2.1 статьи 31, нужно подтвердить наличие опыта в размере чем не менее 20% от начальной максимальной цены контракта. То есть, если исходить из минимальной вот этой стоимости 20 миллионов рублей, Участнику на эту стоимость не нужно иметь опыта исполнения контрактов. Ему важно подтвердить по минимуму, то есть это контракт в размере 4 миллионов рублей на нашем примере. Сложность может возникнуть там, где, например, участник намеревается участвовать в крупных процедурах, но при этом есть опыт по минимуму. Вот, допустим, у поставщика, как на нашем примере, есть опыт потолок по цене контракта, который он исполнял, 4 миллиона рублей. Это как раз будет 20 процентов от, соответственно, начальной максимальной цены контракта 20 миллионов рублей. А на практике может возникнуть так, что буквально встречает поставщик интересную для себя процедуру, а там уже начальная максимальная цена контракта не 20 миллионов, а, допустим, 21 миллион рублей. И, соответственно, уже вот этот вот опыт который есть на площадке в размере цены контракта 4 миллиона рублей, он уже под новую закупку с большей начальной максимальной ценой контракта не подойдет. Здесь какой основной вывод может быть? Основной вывод заключается в том, что если у вас есть закупочные процедуры, в которых, соответственно, вы одержали победу, опыт успешного исполнения контрактов, на большую сумму в этот м, больший контракт по цене, прикладывайте на площадку, лучше приложить его. Не нужно выбирать контракты под конкретную процедуру, в целом с предцелом на дальнейшее участие. Вы собираетесь долго участвовать в закупках, соответственно, ну, я к абстрактному поставщику обращаюсь. И, соответственно, вы когда планируете свое участие, исходите из того, что, возможно, у вас в практике будут какие-то крупные, сверхкрупные контракты, и подтверждаете наличие опыта у вас по максимуму. Допустим, вот недавно поставщик обратился ко мне, уточнял, в целом их деятельность не попадает под постановление 2571, но участвуют они в крупных контрактах свыше 20 миллионов рублей в основном закупки. И есть три контракта, которые отражают собственно, опыт исполнения за последнее время, за три последних года, соответственно, по суммам, какие то контракты. Это контракт в размере 25 миллионов рублей, в размере 27 и 28 миллионов рублей. Конечно, здесь я рекомендую 28 миллионов рублей, вот этот контракт, его подгрузить на площадку. Но обращайте внимание на те сопутствующие условия, о которых мы с вами говорили. То есть применение неустойки к контрактам, наличие, соответственно, иных требований условий, вот здесь достаточно все точно, понятно, учтено в самом законе, в части 2.1 статьи 31. То есть, таким образом, буквально руководствуемся теми требованиями, которые прописаны. И обязательно учитывайте давность в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке. Так, посмотрю, какие еще вопросы. Так. Посмотрим с вами по порядку. Зачитываю вопрос, если доп требований не соответствует по закупке. Дальше пример закупки. Документы, предусмотренные под пунктом М, пункт один настоящих требований, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям по пункту 1, часть 1 статьи 31, копия, собственно, действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. И так далее. Здесь, да, вот как раз вопрос: это тоже вопрос по требованиям, которые предъявляются к участникам закупки. В целом, у нас есть еще требования, уже абстрагируясь от доп-требований, которые могут быть установлены. У нас есть требования в отношении соответствия участника закупки в выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, действующему законодательству, перевожу на русский язык. То есть о чем идет речь? Это, кстати, самый, один из самых распространенных вопросов при заполнении заявки. Пункт 1, часть 1. О чем она? О том, что если участник закупки занимается специфичной деятельностью, к участникам предъявляются в том числе требования о наличии Документация о наличии подтверждения соответствия дополнительных требований о наличии, точнее, подтверждения соответствия требованиям действующему законодательству. То есть, иными словами, если э, вид деятельности подлежит лицензированию, от участника требуется лицензия. Но здесь э, нам в помощь 99-й федеральный закон, закон о лицензировании. Вот там как раз можно подробно посмотреть, какие виды деятельности подлежат лицензированию. И если вы столкнулись с такой ситуацией, как вот наш участник вебинара, как Кристина столкнулась, если не нужна лицензия для данного вида работ, опять же, я рекомендую направлять запросы разъяснений, если это возможно, если по срокам вы еще успеваете, для того, чтобы заказчик успел внести изменения в извещении о закупке и, соответственно, правильно по всем условиям, по всем правилам провести эту процедуру. Если вы уже не успеваете, если вы являетесь участником закупки, здесь однозначно следует процедуру обжаловать. Но, опять же, нужно обязательно уточнить, действительно ли этот вид деятельности не подлежит лицензированию, нет ли там каких-то дополнительных отсылок на действующее законодательство. То есть, возможно, стоит этот вопрос более детально проработать. Но, как правило, если вы, например, участвуете в своих э, закупках, если вы вдоль поперек знаете свою сферу, знаете, что никаких дополнительных разрешительных документов никогда не требуется, не было также изменений в законодательстве, в этом случае прямая дорога, э, во-первых, направить запрос на разъяснение, во-вторых, э, направить жалобу, если, соответственно, уже все сроки прошли. Так, преимущество по части 3 статьи 30. Заказчик не установил в извещении только в документации в проекте контракта. Ответственность исполнительная существенно зависит от того, был ли заключен контракт в соответствии с пунктом 1, части 1 статьи 30. Не может ли заказчик потом применить штраф за факт ненадлежащего исполнения озвученной функции в, в случае заключения контракта на общих основаниях. Вот здесь, конечно. Недочет. Недочет заключается в том, что в извещении не отражено условия о порядке проведения этой закупки для соответствующих категорий организаций, но если сведения есть, соответственно, в проекте контракта, если эта информация указана и в тех документах, которые изложены заказчиком, то есть прикреплены к составу извещения, то в этом случае соответственно значение в том числе имеет и документация, которая прикреплена. Поэтому в случае наличия разбирательств по применению уже штрафных санкций по применению, соответственно, неустойки. Обязательно давайте отсылку на документацию, которая размещается самим заказчиком. В этом случае вы можете отстоять свою правоту. Но опять же, возвращаясь к таким неким возможно идеальным условиям, когда вы заметили ошибку еще на этапе размещения процедуры, когда есть возможность направить запросы разъяснений, вот эти все... Моменты должны быть учтены. Для того, чтобы в дальнейшем вы себя обезопасили в плане предъявления, вот как на нашем примере, санкций на общих основаниях. Поэтому, если есть возможность, опять же, просите внести изменения со своей стороны. Ввиду этого, направляйте запрос о разъяснении. Так, дальше Подтверждение опыта по пункту седьмому. Работа по строительству и реконструкции. Надо ли прикладывать все акты по формам КС-2, КС-3 или только последний на сумму контракта? Вопрос очень интересный. Мы сейчас с вами еще откроем пункт 7 работу по строительству реконструкции объекта капитального строительства наличие участника закупки опыта выполнения работ соответственно и какие документы учитываются исполненный договор акт приемки объекта капитального строительства разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и соответственно далее по позициям отсылка на смету смету на строительство и на разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию Здесь, конечно же, нет информации о том, что вы предоставляете в составе подтверждающих документов по наличию у вас опыта абсолютно все документы, в которых вы, собственно, отражаете сумму. Но, то есть, по идее, по идее можно предоставить финальные акты, где отражена общая сумма по факту исполнения обязательств в отношении контракта. Но здесь, так как этот вопрос у нас все-таки, можно сказать, что пока еще достаточно сырой в плане практики, нет еще достаточно наработанной практики, по возможности я рекомендовала бы все абсолютно документы прикреплять для того, чтобы сторона заказчиков было как можно меньше вопросов. Есть у вас все документы на руках, лучше их добавить. Но если нет такой возможности, то, соответственно, в любом случае финальные документы по актам КС вы прикрепляете, в которых обязательно должна быть отражена общая сумма по исполненным обязательствам и, соответственно, уже дальше действуете по ситуации. Опять же, если будет разбирательство по подобной закупке, по контракту в дальнейшем, то здесь можно апеллировать к тому, что, соответственно, в самом постановлении 2571 прямо указано, что предоставляется исполненный договор, акт приемки объекта к обстроительству и так далее. То есть по списку и не указано сведения в отношении тех документов, которые ну, гипотетически смоделируем ситуацию, запросил заказчик. То есть как вариант можно будет отстоять свои права. Но опять же повторю, что, к сожалению, в практике пока в этом отношении очень и очень мало. А, так, Исполнен договор за три года до даты подачи заявки. Как даты считать выполнен? Дата размещения, дата заключения, дата выполнения. Но это однозначно не дата заключения, это дата выполнения, это размещение информации, которая есть у вас в ЕИС. То есть, если речь идет про документы, которые, про договоры, про контракты, которые отображаются в ЕИС, вы учитываете исключительно те сведения, которые размещены в ЕИС, дата исполнения, которая указана в ЕИС, в реестре контракта. Как часто обновлять данный реестр контрактов на площадках? Ну, вот здесь в данном случае в том числе зависит и от участия поставщика. Если вы, например, участвовали, допустим, на какие-то одни суммы, потом произошло изменение, вы стали участвовать на более крупные суммы, и уже прежний опыт, он не позволяет выполнить условия доп. требований, то есть, например, вот по доп. требованиям не менее 50%, вот возьмем прям по текущему примеру, не менее 50% начальной максимальной цены контракта текущей закупки, то есть уже этот опыт, который у вас есть, он не подтверждает по сумме, не покрывает эту сумму, то в этом случае, конечно, следует обновить. Срока давности размещения документов нет, то есть не нужно в течение какого-то срока их обновлять. Но опять же мы с вами помним, что есть у нас ряд условий в отношении сроков по подтверждению исполнения контракта по предквалификации в течение трех лет. Ну, то есть здесь ответ сам напрашивается. Так, контракты подписываются электронной подписью на площадках, в подтверждение опыта вкладываем план бланк контракта в формате Word. Здесь, на самом деле, опять же, есть разный интерфейс площадок. Суть сводится к тому, что там, где если есть у вас реестровый номер контракта, если речь идет про контракты из ЕИС, на площадке нужно обязательно вот этот реестровый номер указать. При необходимости, если требуются дополнительные документы, которые, соответственно, нужно приложить в подтверждение опыта, вы их прикладываете в отдельной графе. Общей информации в отношении бланка контракта в формате Word, здесь таких условий нет. Есть условия в отношении наличия сведений по номеру реестровому номеру контрактов, то есть там, где это применимо. Понятно, что если это контракт не подрядчика, не генподрядчика, а субподрядчика, которого нет, есть, соответственно, вы эти сведения отразить не можете. В таком случае просто документы прикрепляете. Ну, например, отдельно перечислять. Список, список контрактов. Здесь такого требования нет. Можно указать просто номер. Так, еще раз. В какой период времени необходимо подобрать контракт? В постановлении написано 5 лет, вы сказали 3 года. Еще раз мы с вами разъясняем ситуацию. Про 5 лет. Про 5 лет... Мы с вами имеем в виду наличие доп требований. Доп-требования у нас устанавливаются по части 2 статьи 31. Это опыт выполнения аналогичных работ. Какой это опыт? Есть информация по... Есть информация, точнее, в постановлении 2571. И вот здесь вот как раз может быть разный опыт. Вот в отношении отдельных позиций это как раз наличие опыта в течение пяти лет. То, что у нас с вами в вопросе указано, это первый вариант. Например, вы занимаетесь, допустим, участник занимается работами по строительству и реконструкции объекта кап строительства, за исключением линейного объекта пункт 7. Участник подтверждает наличие соответственно, опыта выполнения работ и учитывает вот буквально все эти требования, в том числе в отношении давности выполнения работ. И в том числе по отдельным пунктам, например, указано, что это опыт выполнения работ в течение пяти лет до даты подачи заявки на участие в закупке. Это первый случай. А есть второй случай, вот пример с марками мы с вами разбирали, в закупка марок этот товар ни в один из пунктов постановления 2571 не попадает. Это обычный товар, по которому, собственно, какие-то доп. требования, их нелогично предъявлять. Но если у нас цена контракта 20 миллионов рублей, свыше 20 миллионов рублей, в этом случае заказчик по закону уже по части 2.1 статьи 31 обязан предъявить к участникам закупки доп. требования требования по предквалификации. То есть вот здесь к участникам предъявляется наличие любого опыта исполнения контракта, договора, не связанного никак с предметом закупки в течение трех лет до даты подачи заявки. Вот они две ситуации, которые возможны. Так, смотрю остальные вопросы. Так, да, вот в отношении положительного заключения экспертизы или разрешения на ввод в эксплуатацию не требуется. С подобными ситуациями я сталкивалась. В этом случае, если не требуется соответствующее положительное заключение экспертизы или разрешение на ввод в эксплуатацию. В данном случае я рекомендую действительно прикреплять информационное письмо, что, соответственно, не требуется дополнительных документов. Ввиду того, что если вы не прикрепляете какой-либо из документов в эту графу, соответственно, система, площадка не пропустит данное, данный набор документов. Так, вопрос по пункту 2.1, по части 2.1. Необходимо прикладывать контракты или договоры, заключенные в соответствии с 223-м федеральным законом. Да, действительно, в законе указано это или опыт исполнения контракта по 44, либо опыт исполнения договора по 2.2.3. На практике при прохождении предквалификации в форме на площадке обязательно требуют, в том числе указать реестровые номера контрактов по 44, вот там, где графа «Реестровый номер», если у вас есть, например, договор, который вы по 223-му закону исполнили, вы укажите «Реестровый номер договора по 223-му федеральному закону». Сам интерфейс площадки, тоже в них есть отдельные неточности. Бывает такое, что, соответственно, сама формулировка в обозначении поля площадки, где вы указываете информацию, Неверно транслируют сведения, поэтому я бы рекомендовала, так как это прямо разрешено законом, указать реестровый номер договора. Так, если в извещении указано, что можно привлекать субподряд, если нет какой-либо лицензии, как быть с доп. требованиями, а вот по доп. требованиям мы с вами обязательно смотрим, возможность подтверждения наличия опыта. То есть если ваш вопрос связан именно с возможностью подтверждения наличия опыта, то в данном случае мы, опять же, прямой ответ найдем в тексте постановления правительства. Ну, давайте с вами посмотрим еще какие требования предъявляются. То есть это может быть как ген подряд, это может быть так и субподряд, но только э, в определенных случаях. Или, соответственно, если прямо указано, что вы подтверждаете наличие опытов в качестве генподрядчика и вы предоставляете сведения из реестра контрактов договоров, то в этом случае, увы, только таким образом следует подтвердить. Так. Вот здесь я сейчас специально открыла постановление 2571 по разделу 6. Обратите внимание, что... Доп. требования к участникам закупки в данном случае предъявляются сразу по нескольким направлениям. Это здравоохранение, образование, наука, информация и, соответственно, документы, которые подтверждают соответствие этим доп. требованиям. Здесь на что следует обратить внимание? Следует обратить внимание на работы по техническому обслуживанию. Вот здесь буквально недавно мне очень интересный вопрос задали. И на самом деле ну, этот вопрос пока по крайней мере, на уровне даже, даже больше дискуссий, потому что прямого ответа, к сожалению, нет. Но я скажу свою точку зрения. Вот Здесь обратите внимание, речь идет про обслуживание определенной техники, про монтаж, наладку, контроль технического состояния, периодическое текущее техническое обслуживание, ремонт медицинской техники, которая строго включена в определенные ходы по классификатору. То есть в том числе, вот если мы с вами дальше будем открывать эти коды, увидим, например, наличие опыта в части ремонта, обслуживания и так далее по рентгеновским аппаратам. Вот как пример мы с вами возьмем рентгеновский аппарат. И возникает вопрос дальше, вот если мы с вами посмотрим на требования наличия опыта исполнения участникам закупки договора, который предусматривает выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники. Вот здесь на что обратить внимание? На то, что в целом идет речь про обслуживание, техническое обслуживание медицинской техники. То есть в данном случае я бы здесь обратила внимание на тот нюанс, на тот момент, что, например, участник закупки может заниматься обслуживанием исключительно какой-то одной техники. Например, вот как по моим пример, по моим по моим, по моим условиям, это рентгеновские аппараты. То есть, соответственно, если, например, дальше участник принимает участие в закупках на обслуживание другой медицинской техники, теоретически, так как здесь речь идет в целом про подтверждение наличия опыта работ по техническому обслуживанию в целом медицинской то есть можно подтвердить наличие Опыта исполнения работ по обслуживанию другой медицинской техники, но которая, соответственно, тоже в включена. Поэтому здесь, вот, ну, по крайней мере, вот прямо если следовать тому, что прописано в самом постановлении, можно таким образом рассуждать. Дальше. Общественное питание, поставка пищевых продуктов. Здесь, опять же, наличие опыта исполнения участникам закупки. Цена не менее 20%. И подтверждаем исполненным договором, актом приемки оказанных услуг. Охрана объектов территории. Опыт исполнения участникам закупки договором по обеспечению охраны. Исполненный договор, акт приемки оказанных услуг. То есть, например, Услуги по обеспечению охраны объектов территории. То есть здесь мы видим, что э, данный вид деятельности входит в перечень дополнительных требований. По такому виду деятельности заказчик обязан установить требования в отношении наличия опыта. Но опять же, мы с вами еще посмотрим, куда попадает этот пункт, в каких условиях. То есть 34 пункт запомнили, открываем само постановление. Само постановление, здесь такой лайфхак, попробую сразу 34 найти пункт. При исполнении договоров, предусмотренных в том числе по позиции 34, поставщиком должны быть исполнены требования о уплате неустойок в случае их начисления. Дальше еще смотрим, куда возможно попадает 34 пункт, здесь уже статья 34 четвертая есть, вот сейчас я пытаюсь найти, есть ли ограничение какое-то по сумме. Есть, мы с вами знаем, что по отдельным видам работ может в том числе быть установлено ограничение по сумме. Ну, таким образом, по этому пункту такие скромные требования установлены. В отношении, в отношении исполнения поставщиком требований по части неустойкиности. все, по сути, больше никаких условий нет. Ну, и соответственно, возвращаясь тридцать четвертому пункту доп. требований наших мы подтверждаем наличие опыта, цена казанных услуг должна составлять не менее 25, 20%, все это мы учитываем, мы подтверждаем исполненным договором актом приемки казанных услуг. И в том числе, вот мы, например, на площадке подтвердили наличие у нас опыта, исполнили прошли предквалификацию, оператор подтвердил наши документы. Дальше, когда мы подаем заявку, в составе заявки мы не забываем, что это тот вид деятельности, по которому, соответственно, возможно установление требований в части наличия лицензии и добавляем эту лицензию на площадку. Так, смотрю. Опыт по торгам 223 федерального закона можно применять по предквалификации. Да, верно. Так, 223 федеральный закон. Закачками не размещаются акты выполненных работ по реестровому номеру договора. Размещены только общие сведения без документов. Не будет ли это причиной отклонения участника по второй части заявки? А вот здесь нужно внимательно смотреть. Вообще, про что идет речь, про доп. требования по части 2.1 по предквалификации, так в предквалификации нет условий о наличии в том числе и актов исполненных работ. Речь идет в целом о подтверждении наличия опыта исполнения контрактов либо договоров и без расшифровки, какие именно документы предоставляются в части подтверждения наличия опыта. Здесь вот можно как раз поспорить с заказчиком дальше уже в случае отклонения заявки. Если речь идет про постановление 2571, то здесь прямо следуем тем условиям, которые прописаны. То есть если требуется, соответственно, акт приемки, акт исполненных работ, в этом случае, соответственно, нужно обязательно предоставить. И правомерно будет заявка отклонена. Так, смотрю, какие еще у нас вопросы есть. Вроде как я на все вопросы ответила. Так, смотрю, смотрю, какие еще вопросы. Так, ну, насколько я понимаю, да. Если по части 2, то есть, соответственно, мы обязательно смотрим на, смотрим на правую графу вот в этой таблице. Исполненный договор, акт выполненных работ. Ну, соответственно, да. Если это акт, то акт будет нужен и без этого, во-первых, не площадка может не попустить. Или второй вариант, если все-таки площадка пропустит, то заказчик однозначно, скорее всего, на это обратит внимание. Да, конечно, запись вебинара будет. С той почты, с которой вы регистрировались на эту почту, придет ссылка для просмотра записи. Таким образом, сможете еще раз посмотреть те интересующие вас вопросы, которые, возможно, следует в повторном режиме рассмотреть. Так, благодарю вас за внимание. У нас наш вебинар дошел к завершению. Надеюсь, он был для вас полезен. Я желаю вам всего самого хорошего. Самое главное, будьте здоровы, всего доброго. До свидания.